Вот, ребят, сегодня прошел еще одну машину весту, у тебя же SVK Ross, да? SVK кросс да, 1.8 на ручной коробке. С новой прошивкой, вот этой испытательной, на фаза, с изменением фазы, как бы. И сосправленной, соответственно, вот этой калибровочкой, которая не давала нам нормально разгоняться. После 4 тысяч. А, ну, в принципе, мы можем на самом деле и попробовать на какой-нибудь второй передаче проверить. Давай. Сейчас проедем а, перекресток. Там, правда, камера за... А после можно уже стартовать. будет, вот. И сейчас еще проверим на другом автомобиле, как это будет происходить. Но, в принципе, ничего не должно такого быть. Но все-таки я там немного поменял. И надо и попробовать, что и как. Чтобы потом уже точно убедиться, что все хорошо. Вот за этим перед э, как бы, пешеходником там дальше чуть нибудь в час. А было у нас как, получается, ну это вот, нам на любой передаче, то есть если ты там за 4000 закрутил, например, ну на второй, да, да. отпустил педаль, нажал опять и у нас был провал. Да. Две ну, секунды. На второй, ну меньше всего чувствую. Ну там даже на второй, можно на любой, да, на любой передаче это было попробуем да 4500 отпускаю газ даже я... не ну, все все устаю, да. тут же. ну то есть проблема у нас э, нормально решена правда я эту калибровочку ту о которой я говорил ну и описывал ее я немного поменял все-таки но не сделал не более чем 1200 ньютон на метр в секунду превышения да кстати Теперь и данные калибровки появились в ChipTuring Pro, их недавно там 12 числа, то есть вчера буквально сейчас налево именно, выложили новые релизы и все карты там эти появились, потому что до этого в ChipTuring Pro не было этих всех фильтров, вторых режимов управления, ну то есть переключение по кнопке Sport и всего остального. Ну, там нормально все разгоняется отлично, и, да. все отлично. они соответственно добавили туда все фильтры потому что до этого был по моему всего один фильтр по одной осцилляции открыт у них теперь они все три открыли ну то есть добавили где-то порядка там более чем 20 с чем-то калибровок и суть в том почему у других не было этой проблемы потому что они в редакторе просто в том же чиптинг про не видели Данные калибровки. Странно, что их там не было, вот это на удивление, потому что это одна из основ э, того, что нужно как бы перекалибровывать. Но и интересно то, что пользователи-то тьма тьмущая, тем же самым ChipTuning про PRO. Но до сих пор никто ничего не сказал разработчикам, что у них там чего-то не хватает и что-то там не работает. Такое ощущение, что все как вот обычно там углы крутят и зажигание и больше ничего не делают. И могут только задирать вот эти параметры. А все остальное либо вообще не трогают, либо трогают, но мало понимают, что это такое. Так что теперь можно создавать нормальные прошивки и в ChipTeaming Pro. Именно на M86 это вот, да, здесь прямо в последние вот эти два дня там прямо массивно идет обновление и карты, и переименование, ну, переименование их так, чтобы понимал народ, что происходит. Но ну, один все равно там с крепровочками по фильтрам, там средние, там нажатие педали большое или еще какое-то, это все там по сути не, неверно. Там нет нажатий, есть осцилляции как таковые, а осцилляция это немного другой алгоритм. Ну, я так понимаю что разработчики специально так назвали потому что многие бы не понимали просто что это такое и с чем это едет ну я думаю что владелец покатается да это покатаешься да, я думаю что ты отпишешься ты мне еще да. не, не раз опять 100%. же вот ты поедешь домой сейчас по, по трассе же да, да, ну, по вот трассе, и по, посмотришь проверю, как да и по проверить все это как по трассе едет и но я думаю, что проблем не должно возникать Сейчас у нее тяга должна быть линейная Сейчас нам налево надо будет Нормальная на низах И ну вообще во всем диапазоне Должна быть нормальная, без провалов, без всего Но с фазами я еще Собираюсь дальше работать, потому что Это как бы Мы их построили, концепция ясна А дальше мы будем уже Ну можно так сказать, шлифовать это все дело, чтобы прям вообще довести до идеала. Ну, не знаю, успею я это до нового года, не успею, но опять же в новом году я не думаю, что ну, то есть до нового года даже если я выпущу, то я не буду массово обновлять это все, потому что ну, сами понимаете, скорее всего это все после нового года уже выйдет, там в первых каких-то там числах, я думаю в первые две недели мы выкатаем, я сообщу о том, что это будет релиз, не будет, ну, все будет сказано заранее и там уже это сами увидите здесь все нам прям ну в общем как обычно те кто на ютубе смотрят сходим под ссылочкам внизу там под видео будет все это дело на две группы на контакт и на драйве ну и жмем подписаться и колокольчик так что в общем всем пока и до новых встреч